Добрый день, дорогие друзья! Шестой урок из нашего цикла музыкальной гармонии. И сегодня мы проведем его в такой практической плоскости, на практическом примере конкретного произведения, повторив те вопросы, которые мы с вами разбирали в предыдущем уроке. А предыдущий урок у нас с вами был посвящен тому, что на семи ступенях мажорной гаммы находится семь аккордов, каждый из которых выполняет одну из семи функций. Мы с вами говорили, что вообще во всей музыке существует только семь функций плюс 1 тритоновая замена, о которой мы поговорим отдельно, и все эти четыре функции, 7 функций плюс 1 выделяется всего четырьмя видами сет кодов. Вот сегодня мы увидим, как это выглядит внутри конкретного произведения. Дело в том, что в этой песне, о павшей листе, которую все знаете, в первых восьми тактах, в первой части присутствует семь аккордов, и каждый из этих аккордов как раз выражает одну из семи функций. Итак, оригинал этой пьесы написан в тональности си бемоль мажор, ну или соль минор. Мы с вами договорились, что мы не делим тональности. Во всяком случае, в тональности с двумя бемолями. Си бемоль. До, ре, ми, бемоль, фа, соль, ля, си бемоль. И давайте разберем это вот именно в этой тональности, в оригинальной. Си бемоль первая ступень, на ней, как известно, находится тоника. Вот он. Я буду брать в простых обращениях, но простые септаккорды. Дальше вторая ступень, до, субдоминанта второй ступени. Дальше ре, третья ступень. Это доминанта к минорной тонике. Мы сегодняшнего момента будем называть ее альтерированной доминантой, но я этому посвящу отдельный урок. Я возьму так ее сложно. Далее, ми бемоль, четвертая ступень, обычная субдоминанта, большой мажорный сабдаккорд. Дальше, фа, пятая ступень, обычная доминанта, соль, минорная тоника, обычный минорный аккорд, малый минорный аккорд. И седьмая ступень, ля, Здесь находится вот этот вот полуменьшенный аккорд с пятой низкой ступенью, то есть субдоминант второй ступени для минорной тоники. Ну вот, субдоминанта, вот альтерированная доминанта, вот минорная тоника. Итак, слушаем гармонию опавших листьев. До минор, фа, доминант субдоминанта, си бемоль мажор, мини моль мажор, ля полуменьшенный, ре альтерируемый доминант септаккорд соль минор Повторяем до минор фа минор септаккорд сибимон мяч милимон мяч, то есть большой мажорный септаккорд ля, большой мажорный септаккорд ре соль минор доминант По ступеням первая, ой, извините, вторая пятая первая Четвертая, седьмая, третья, шестая. По функции субдоминанта второй ступени, доминанта, тоника, субдоминанта, субдоминанта седьмой ступени, альтерированная доминанта, минорная тоника. А во второй части этого произведения которая очень похожа на песню советского фильма Рожденная революция, да пусть же красная, да же красная, сжимает властно свой стык мозолистой рукой. Я до сих пор не знаю, кто же был первым. Косма, который написал опавший листья. Или автор песни К про Красную Армию. То же самое, те же самые функции немножко расставлены по-другому. Бридж. Седьмая ступень субдоминанта разрешается в доминанту, в тонику. А потом опять вторая ступень субдоминанта, обычная доминанта, тоника и обычный субдоминант. Опять субдоминант второй ступени для тоники. альтерированные доминанта. Ну, вот здесь композитор сделал вот такую какую-то гармоническую интересную схему, которая, собственно, понятна, я вам расскажу о ней потом, в другом уроке. Опять, вот она, субдоминант седьмой ступени, полумещённый аккорд. Опять альтерированная доминанта. И опять мы разрешились в минорную тонику. То есть вот на примере этого простого произведения вы увидели, что все функции живут внутри одной гармонии. Ни минорная, ни мажорная тоника не является доминирующей, но они обе присутствуют. И каждая функция, независимо от того, какая тоника минорная или мажорная, движется ну, в свою в следующую функцию в соответствии с одним единственным принципом. То есть тоника движется в субдоминанту, доминант, субдоминант разрешается доминанту, доминанту, доминант в тонику. То есть доминанта, доминанта, тоника. И во всей любой музыке происходит именно так. Важно видеть доминанту, раз есть доминанта, значит она разрешается в какую-то тонику, значит эту тонику надо найти. значит После тоники обязательно должна существовать какая-то субдоминанта, одна или другая, но она обязательно опять разрешается в доминанту и опять разрешается в тонику. А теперь я вам приведу пример, зачем нужно что можно сделать с этой гармонией, знаю вот такие вещи. Ну, смотрите. Начинается субдоминант второй ступени. Дальше. Следующий аккорд доминанта. Вот с этой доминантой, зная, что она сейчас разрешится в мажорную тонику, я из своего опыта знаешь, что можно сделать все что угодно. Оставить ее а, доминантой а, вот в ее виде основном, то есть а, которая обыгрывается микселидийским ладом. Микселидистским ладом, ладом пятой ступени. А можно превратить все в альтерированную доминанту. И разрешить в мажорную тонику. Зная, что это мажорная тоника. Я знаю, что с ней можно сделать, как обычно, каким ладом. Потом все переходит в субдоминанту. Дальше. Седьмая ступень субдоминанта. Доминанта. Разрешает субминорную тонику соль-минор но я знаю что следующая группа аккордов опять начнется с аккорда до с второй ступени и я могу представить вот этот аккорд до минор который будет в следующем виде промежуточной тоники и вот этот соль-минор как бы минорный тоник основной тональности превратить в доминанту и уже из нее выйти в аккорд до минор понимаете а могу перед ней добавить субдоминанту Превратить соль минор в доминанту и опять выйти в минорную тонику. Ну, смотрите, еще раз, как в оригинале. До, фа, си бемоль, ми бемоль, ля, ре. И вот мы ушли в соль и на два такта целых зависли. А потом опять начали сначала до. Так вот, чтобы не зависать два такта на одном аккорде соль минор, я могу вот эту вот минорную тонику превратить в доминанту к следующему аккорду, к до минору. А раз существует доминанта, то перед ней может существовать субдоминанта. Это аккорд будет ре минор, которого в базовой тональности нет вообще. Он, в свою очередь, разрешается в соль мажор, который является доминантой до следующего аккорда. Смотрим, как это в контексте всего все произведения. Как написано. Как написано. И не разрешаюсь в минорную тонику, а делаю субдоминанту, делаю альтерированную доминанту и опять тот же блок. Вот, это такой короткий пример, а в принципе можно делать все что угодно. Я сейчас не буду комментировать, что я конкретно делаю, но покажу... Как далеко гармонически можно отклониться, просто немножечко меняя функции, немножечко их обогащая. Такие несложные вещи, хотя на самом деле сложные, но все это можно освоить, если просто понимать гармонию во всем спектре. То есть не разделять, а понимать каждую функцию, которая стоит на своем месте, и каждую функцию, то есть что она выполняет, какой аккорд выполняет какую функцию. Про альтерируемый доминанту и про тритонную замену, про то, что я использовал, мы с вами поговорим на следующем уроке. Спасибо вам.